Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня продолжаем видео по стоматологии. После того, как я вам рассказала, что делать, когда есть необходимость лечить кариес, я хочу немножко просветить вас в том, что делать и как себя вести, если у вас произошел пульпит. Пульпит, как правило, это следующая стадия за кариесом. То есть, если вы процесс не локализуете, если вы его не лечите, если вами его неудачно полечили, оставили инфекцию или каким-то образом что-то неправильно сделали, то есть неправильно наложили голову по, пломбу, неправильно поставили диагноз и через некоторое время у вас зуб дал ночные боли после лечения, значит, у вас у вас возникает такое заболевание, как пульпит. Ну, что такое пульпит, теперь уже многие знают что окончание ид говорит о воспалении, то есть пульпа ⁇ это мягкое вещество зубы еще раз обращаю внимание специалистов, что я рассказываю не для специалистов, а я рассказываю для людей весьма далеких от стоматологии, но вынужденных начинать разбираться в стоматологии, потому что качество стоматологической помощи упало до такой степени, что в общем-то стоматологической помощью ее назвать просто невозможно. Итак, значит, вам могут сделать так, если вам поставили пломбу в кабинете, где угодно, зуб под пломбой. И если вдруг в этом зубе начинаются ночные боли, то это говорит однозначно о том, что процесс кариеса перешел, перешел в пульпит. Значит, Говорят, что на рентгеновском снимке пульпит нельзя обнаружить. На рентгеновском снимке пульпит обнаружить можно. Вы делаете снимочек, сейчас делают на компьютерах снимки четко, сейчас можно подкорректировать, это не то, что дал дозу, получилось, не получилось. А сейчас в программах стоят везде компьютерные рентгеновские аппараты компьютеризированные, и там дальше можно подкорректировать снимок. В общем-то, я сама это видела, сама это делала, корректировала снимки, и также можно их переснять очень хорошо на телефоны. Вот, и потом на телефонах, в общем-то, корректировать вообще очень классно, очень хорошо получается, нет никаких проблем, потому что если раньше приходило снимки переснимать и давать дополнительные дозы, то сейчас нет никакой необходимости, то есть можно, ну, грубо говоря, отфотошопить от рентгеновский снимок. И, в общем-то, сделать его, сделать его контрастным, сделать то, что нужно, и там увидеть. Что вы увидите? Вы увидите, как однородная ткань, дентильная однородная ткань, в общем-то, там будет тянуться мостик. Такой темный мостик от, от края полости зуба. К пульпе, к пульпе зуба. И по вот этому мостику можно сразу уже будет понять, что там бороться с корейсом совершенно бесполезно. Надо уже начинать лечить пульпит. Я когда-то сама себе так пыталась сохранить зуб, уже извращалась, извращалась, но поняла, что я еще все-таки до, до таких вещей не дошла. В общем, не помогли мне никакие прокладки, никакие методы, ничего. Но я тогда еще и бадом не знала. Ничего не помогло, и мне пришлось лечить пульпиты. Значит, точно так же женщины после 45 лет. Женщины, вступающие в климактерический период. Будьте, пожалуйста, внимательны, будьте, пожалуйста, осторожны. У вас могут возникнуть пульпиты. Я сама вот была вот таким, таким вот. Или не климактерический период, а гормональный срыв. Потому что гормональный срыв, ну, в принципе, климактерический период, это фактически проявления будут одни и те же. То есть нарушаются. Смысл какой? Когда нарушается гормональный фон, нарушаются обменные процессы, потому что гормоны, они регуляторы всех обменных процессов. Как только вы нарушили гормональный фон, у вас нарушается работа щитовидной железы, а поскольку щитовидная железа он, у нас регулирует весь наш основной обмен, то естественно у вас летит все и летит фосфорно-кальциевый баланс. Запомните, что один кальций, один кальций потреблять никогда не стоит. Кальций всегда, всегда впитывается вместе с витамином D3 обязательно должен быть в комплексе с фосфором и другими витаминами. Но это умные Хорошая добросовестная, добропорядочная фирма, они знают, как делать кальцевые и вообще, как делать такие витамины, которые окажут не вредное влияние, а наоборот. Потому что если вы, допустим, будете есть чистый кальций в больших дозах, как дает Эвалар, не понимая, что к чему, что кальций усваивается только при жирорастворимом витамине Д3, вот, вы просто вырастите себе камни в почках, либо просто ну, заставите свой кишечник вышлаковывать всю вот эту вот гадость. Совершенно это дело не нужно, в общем-то. Это все просто нужно знать, что при срыве щитовидной железы у вас полетит кальцевый обмен. Сразу же у вас начнутся сердцебиение, частые стеногардические приступы, сердечная деятельность напрямую связана со щитовидной железой. То есть, у вас будут патологии и со щитовидной железой напрямую связана, связан кальцевый обмен. Вот почему часто, часто пишут вот у меня то камни образовываются, то, то слюные протоки, то камни в слюнных протоках, то все пятое-десятое. Ребята, в принципе, виновата щитовидная железа. У вас нарушена основной обмен. у вас нарушен обмен, а этот обмен регулирует щитовидная железа. То есть у вас произошла поломка. И благодаря этой поломке, почему камни на зубах образуют? У некоторых камни образуют до такой степени, часто, что им по несколько раз в месяц приходится обрабатывать э, это самое. Ну с кальвем я вообще бы сказала бы, что э, нежелательно снимать камни. Вот, поэтому э, вот такие вот мероприятия не могут привести, привести к пульпитам. Не обязательно это может быть... В общем-то, я довольно-таки сейчас часто вижу, что люди следят за своими мертами. Это вот в советский период можно было увидеть. И мужчины приходят, они... Как правило, почему-то мужчины в, в кресле, в стоматологии, трусливее, чем женщины. Женщины терпеливее, но женщины уже рожают. Поэтому все понятно. Мужчины намного трусливее. Как-то и ребята тоже. Там больше эксцессов. Да, я и детей лечила, в общем-то. Больше эксцессов со стороны мужского пола, нежели чем со стороны женского. Ну, наверное, обусловлено природой, потому что женщина рожает. Если бы мужчина хоть один раз родил, он бы не боялся лечить зубы. В стоматологическом кресле тем более. Вот. Значит, наша пульпа, когда поражается, то происходит что? Почему начинает зуб болеть? Потому что идет воспалительный процесс. Пять признаков воспаления никто никогда не отменял. Но самый главный, главный признак воспаления – это отек. Вот поэтому пульпа начинает увеличиваться в размерах, начинает отекать и начинает давить додентинные каналицы. То есть там вот именно ну, характерные, характерные боли для, для пульпита – это ночные боли. Значит, очень часто задают вопрос. Убедительно прошу вот это вот послушать. Очень часто задают вопрос. Как отличить пульпит это от или кариес? Потому что вот пишут, почему... Ну, иногда я понимаю, что молодые пишут, потому что им не хочется идти в стоматологическую клинику или Брать талон, идти там 5-10, им легче натюкать на сайт, и на сайте им там сейчас будут выдавать. На сайте я больше такие видео выдавать не буду. вот Обычно я теперь пишу, что идите на прием и там выясняйте. вот значит Очень сложно бывает людям отделить, что мол, кари, кариозная это боль или это пульпитная. Это действительно так. Значит, методика очень простая. Я не помню, по-моему, даже я или мама мне подсказала. Методика очень простая. Наберите в рот холодной воды. Не бойтесь. Набрали. Дождитесь, пока зуб зайдется. Тот, который вас волнует, беспокоит. Вот он зашелся. Сплевывайте эту холодную... Но только холодной воды наберите так, чтобы спровоцировать эту боль. Конечно, не ледяной. Но нормально. Такой, чтобы, она... чтобы зашлось. Сплюньте ее. И посмотрите. Если после того, как сплюнули, ваша боль пройдет, Значит, это кариес. Если после того, как сплюнули, зуб все равно болит, это пульпит. Смело, Смело можете идти лечить, просить, говорить, если. Он, я не знаю, может быть, может быть, молодые доктора и не знают. Сейчас, сейчас же в основном в поликлинике набирают молодежь. Вот, да и старые доктора сейчас начинают подделываться под молодых и под, под, под, все, под окружающую обстановку. И тоже, уй, я не знаю, вот вы сами как решаете, как и хотите. Но дело в том, что, уважаемые пациенты, вы сами виноваты в таком поведении врачей. Потому что э, очень часто вы начинаете ходить жаловаться все 5-10, врачи, врачи просто перестраховываются. Раньше, когда я начинала платный прием, у нас в, со в Советском Союзе даже и мыслей у людей не было, чтобы судиться, и тем более у врача там какие-то какие требования выставлять врачам. Сейчас наоборот, на халявку врач хочет полечить, еще с этого врача денег поймите, еще и обосрать этого врача. Вот, поэтому вы получаете должный результат. Вот, если вы так себя будете вести, ведите себя так дальше. Вы будете получать врачей, которые будут приходить, так, вы сядете в кресло, так, ставьте себе диагноз, говорите, что мне делать, я вам буду делать. Потом, как только чушь, что скажет, она мне сама сказала, что так делать. Поэтому она сама заплатила, она сама хотела. Поэтому вы не обижайтесь на такое поведение врачей. Но и по большей части, конечно, есть еще и наглые. Те, которые прикрыты родственничками и знакомыми, либо высокими дядями, тетями и так далее. И вот эти вот наглые, конечно, тоже себя ведут. Но вот этих, конечно, надо ставить, ставить на место. Значит, Итак, мы определили, что у нас пульпит дальше идет вопрос. Вот вы приходите, идет вопрос. вот Мне вот предлагают ставить мышьяк, а я не знаю. Я вот начиталась правильно. Вы правильно начитались. В свое время мне шестой зуб тоже удалили, потому что за отделением поставила мышьяк и ввела зуб в периодонтит. Значит, в мышьяковистый периодонтит. И она не смогла его вывести. Просто я сейчас понимаю, что она, дел... она не делала, она и не выводила его оттуда, потому что там надо назначать электрофорез с йодом. Значит, антидот мышьяка это йод. Надо делать электрофорез с юдидом калия. Если, если его сделать полноценно, правильно, правильно заизолировать, правильно посадить человека, то э, предупредить башьяковистый периодонтит и остановить его достаточно, ну, не то что просто, но можно. Но поскольку у нас э, понимают так, что а, посадили электрод, засунули и так далее, то и э, йод пошел вообще не в те каналы, куда надо. Вот, поэтому у нас и происходит такое, что я вам сразу говорю, мышьяковистые перидонтиты вы вывести из обострения не сможете. Еще не сможете. Почему? Потому что вы едите всякую гадость и всякую дрянь пьете, которая продается в супермаркетах. Я, допустим, в супермаркетах вообще не покупаю никаких напитков, кроме, ну, минеральной воды. И то я вот... И то я очень-очень щепетильно, очень смотрю, но иногда надо было вот эти синтуки покупать. Есть очень. Я достаточно слабый человек до минеральной воды. Умираю, люблю минеральную воду. А вот ни с вином, ни с водкой не срослось, ни с коревом. Курить я никогда не курила и даже в рот не брала. Я почему-то всегда знала, что во вредно, мне всегда было непонятно, почему люди знают, что это вредно, оно содержит и мышь В общем, там такие страшные смолы и все. И зачем курить, зачем себя травить этой гадостью? Вот это мне было непонятно. Несмотря на то, что в институте у меня подруга, которая была такая близкая, она мне сказала, я костмилляку, но ты будешь курить. Я говорю, если ты если я не захочу, ты меня никакими путями не заставишь. Вот, поэтому вот такой вот я человек. Вот. Но все дело в том, что э, все остальные люди у нас очень слабовольны, очень слабохарактерные, и мне непонятно, почему вы, так, э, почему вы так кидаетесь на все эти гипермаркетовские уловки, пьете вот эту всю гадость. Я, я еще раз повторю, я не зря говорю про всю эту дрянь в гипермаркетах, потому что вы потом пишете на сайт, что у вас то, то что-то там растет, то что-то там выросло, очень много гиперпластических процессов во рту, очень много потом возникает э, боли в слюных железах. Очень много возникает потом слюнокаменной болезни, потому что вы берете... Особенно страдают язы, языки и слизистая оболочка. Вот язык очень сильно страдает. И гиперпластические процессы на языке вообще. Я видела сосочки, выросшие где-то ну, на 5 миллиметров очень даже сильно гиперпластические процессы. Поэтому убедительная просьба вас. Я поэтому сразу даже и не хочу разбираться, кто там, что там. Вот, мол, биопсию. Я говорю, никакую биопсию. Прекратите пить то, что вы пьете. Вот и все. Переходите на нормальную пищу. Нормальное молоко и желательно покупайте э, у какого-нибудь там на рынке или где-нибудь. То, где люди продают сами свое. Можно отличить обман. Везде есть обманы, и научились и бабушки, старушки у нас обманывать. Но можно отличить того, кто продает свои овощи и свои свое молоко свои напитки можно также и мед развести чай с медом попить он у нас хотя те же самые азербайджанцы у нас привезли чай рассыпной и мы сейчас покупаем рассыпной чай. он 100 рублей килограмм вы представляете я 100 рублей плачу за 100 грамм вы представляете во сколько мы переплачиваем весь этот кошмар вот Поэтому надо, надо искать вот пути выхода из вот этой ситуации. Самое главное, понимаете, что сейчас, сейчас все нацелено на то, чтобы вас сделать нищими, бедными и больными. А больными вас делают очень просто. Вам подсовывают не качество, вернее, не некачество, а измененные продукты. Продукты специально изменяют и их делают, ну, их насыщают не полиненасыщенными жирными кислотами, а насыщенными жирами, то есть трансжирами. Трансжиры ведут к нарушению обмена веществ, а также все вот эти напитки, редбулы и всякое, вот всякое это говно. Вот я даже не знаю, как это по-другому назвать, но это действительно дерьмо. Адре адренал, адреналин раш, вот энерджайзер, эти все. И бегут, покупают, весь это, это наркотизация, это самая наркотизация, это просто приведение вашей нервной системы в лебильное состояние. Вот. Нарушение обменных процессов, нарушаются обменные процессы, и тогда уже куда ваш организм поедет, ну вы сами видите, что в гиперпластические процессы он выезжает очень часто. А гиперпластический процесс это начало опухоли, опухолевидного процесса, это доброкачественная опухоль. А там куда ее приведет в дальнейшем ваш организм, тоже неизвестно. Поэтому, вот потому, что вы от, вот потому что вы так едите, вы вот это все едите, поэтому у вас очень плохо идут вот эти осложнения корейцев лечения Это я сразу говорю. Поэтому, когда ко мне приходят молодые люди или там кто-то еще, но ну, кто постарше того, я уже, я просто знаю, что, что к чему, я знаю этих людей. А вот молодых я сразу предупреждаю. Так, значит, на время лечения, говорю, вот эти все напитки в гипермаркете, вот это вот все... Всю ерунду, значит, пьешь чай, хочешь чефир заваривай, но только чай, делай его сам. Мед, чай, молоко, все желательно с рынка или хотя бы просто молоко, потому что молоко в гипермаркетах тоже покупать опасно. Оно тоже уже бывает продуктом, уже и там заменяют э, на трансжиры. Поэтому там просто совершенно невозможно понять куда, что и откуда. Пейте обязательно с пробиотиками кефиры, потому что это все-таки способствует вашей, вашему отделению, ну, способствует иммунной системе. То есть потому что с сорванной иммунной системой, с сорванной нервной системой процессы заживления и процессы лечения у вас будут идти очень плохо. Что бы врач ни делал, ваш организм будет отвечать отказом вообще на все манипуляции попытки врача. Хотя, в общем-то, у нас сейчас врачи и не стараются особенно что-то делать. Дальше, учтите такую вещь, что у нас сейчас на обычных приемах, значит, в нашем, между врачом и пациентом поставлены страховые компании. Я долго думала, для чего это все поставлено. И страховые компании оценивают, стоит врачу платить, платить или не стоит. Поэтому... Поэтому у нас выработали некоторые такие стандарты лечения. То есть вам вас должны за 2-3 раза, значит, пульпит у нас лечат в два раза там и так далее. Я никогда не лечила пульпит сразу значит, вопрос, переводить, ставить мышьяк или не ставить мышьяк. Существуют мышьяки, существуют без мышьяковистой пасты. Можно лечить просто на живую под анестезией, начинать лечить. Но, честное слово скажу, что никогда, даже тогда, даже в те времена, я никогда не была сторонником лечения того, что под анестезией сразу удалять нерв и сразу лечить и приступать к лечению, тем более к пломбированию каналов. Никогда такого не было. Если значит нерв, у нас нерв находится в коронке Зуба, вот у нас есть коронка зуба вот это вот коронка зуба вот это его корни скажем так вот но это образно говоря не буду не буду рисовать ни маркером ничем из естественно из коронки зубы удалить пульпу легко но иногда когда она когда вот процесс идет свежий, все она будет очень сильно кровоточить поэтому кровоточивость надо Останавливать и все прочее, это очень плохо. Кровотечение в зубе, и тем более в апексе на верхушке это плохо. Кровотечение сразу не рассасывается, если запломбировать этот зуб, который вот сразу вытащили, там закровило. Ах, мы вот остановили. Все. Дело в том, что вы это остановить, остановили. А ведь микро микрокровотечение, микро оно все еще идет. Поэтому вам начинают сразу пломбировать. После ах, мы остановили кровотечение, все. Ничего подобного. Для того, чтобы нормально остановилось кровотечение, нужно хотя бы сутки. Потому что внутри микрокровотечение, поэтому и дают зубы после лечения боли при накусывании. Запомните только одно. Не разрешайте. Вот удаляет доктор нерв? Попросите его, скажите, скажу доктору. Вот, давайте мы с вами вот сейчас удалили. Поставьте турундочки. Можно поставить турундочки скоро с перекисью, с чем угодно. Еще там много очень хороших и кровоостанавливающих препаратов поставьте эту туру давайте я завтра приду вот это особенно касается платных кабинетов вот но это я так говорю там уже вы просто смотрите так я никогда не лечила потому что вот вот этот момент вот он показал что лучше пусть будет место не в периодонт уходит потому что между периодонтом и ко и цементом зуба один миллиметр расстояния, даже меньше. Вы представляете, а там же кровоточит. И вот лучше пусть уходит в пустую полость зуба, в пустой канал, нежели будет распространяться все это. Если у вас стоит турундочка, она будет отсасывать на себя кровь. Через некоторое время, если вы на следующий день придете и посмотрите, то... У вас появится, вы вытащите турунду, доктор вытащит турунду, и она будет на конце с кровью, с кровяным этим самым. Хотя вам, вас доктор будет уверять, что она остановила кровотечение. Ничего подобного. Если свежие нервы отрываются, то есть бывает такое, что воспаление только в пульпе, в коронке зуба, а в каналах воспаления нету То есть нерв живой, и удаляется этот нерв, он хорошо удаляется. Но может кровоточить и микрокровотечение, Ваш доктор не остановит, поэтому нужно дать время. Вот, есть пасты, которые специально пломбируются, есть пасты для временного пломбирования. Но э, здесь тоже все надо смотреть, это тоже все сугубо индивидуально. Еще раз говорю, это не, э, то самое, это не шаблон, по которому вот только так и больше никак. Вы ориентируйтесь на то, насколько дружелюбно к вам настроен врач, то есть хочет ли врач вас вылечить, или хочет врач сорвать с вас деньги». Вот понимаете, это все сразу видно. Еще просите врача все объяснять. Когда вы лечитесь, прочите врача. А что там? Еще при гангренозном пульпите зуба может быть запах. Вот. И, э, если вот этот вот покажите, попросите, вот если будет пробывать канал, попросите вот дать вам понюхать. если вдруг. И вот прям вот такой резкий, очень неприятный запах. Потому что гангренозный пульпит, когда ткани омертвевают, они очень резко пахнут. Такие пульпиты и такие зубы ни в коем случае сразу пломбировать нельзя нельзя. Будет осложнение 100%. Осложнение в чем может выявиться? В боли, при накусывании, после пломбирования. Значит, почему мои пациенты нашли меня через 10-15 лет после лечения? По одной простой причине. Я никогда не пломбировала каналы сразу после удаления пульпы. Даже когда была на 100% уверена, что там нет, там все тихо, там все спокойно. А, вот Допустим, пульпа, когда омертвевает полностью, все, у бы нет кровотечения. Кровотечения нет, потому что внутри все сгнило. И на апексе тоже, внизу апекс, это верхушка корня. И на апексе тоже кровотечения не будет, но там будет воспалительный процесс. Запомните, если вам удалили нерв в зубе, однозначно воспаление периодонта есть. Оно однозначно есть. Поэтому мы, когда к нам приходили вот, люди, и я действительно считаю, что это верно, мы ставили такой диагноз, как хронический периодонтит, дефект пломбы. Мы не ставили хронический пульпит. Хронический пульпит ставится тогда, когда человек приходит с пульпитом, мы лечим пульпит. А если он приходит уже с вылеченным зубом и так далее, и так далее то ставится уже хронический периодонтит. Вот, либо острых пульпитов вообще бывает очень мало, потому что это острую стадию, ну, у меня вот был острый пульпит, но, да, конечно, жару, жару он дал, когда щитовидная железа вот так вот нарушила кальциевые обмены, я не могла понять, у меня все зубы вылечены, у меня два пульпита, я, наверное, неделю, наверное, мучилась с ночными болями, не могла понять, сама разобраться, представляете. И только потом до -то меня дошло, когда поехала в кабинет, сделали компьютерный снимок и увидели вот этот знаменитый мостик, который идет от полости в зубе до полости, от, пол, от кориозной полости до полости зуба. То есть сверху вниз вот такой темный мостик будет идти, такая однородная будет, однородная дентина, и через него будет идти мостик в пульпе зуба. То есть это уже говорит о том, что сгнило и инфекция прошла в нерв. Вот, поэтому э, я почему я делала через мышьяки и вообще через девитализацию пульпы? По одной простой причине. Девитализированная пульпа, она исключает кровотечение в периодонт. То есть, если вы девитализируете все тихо, спокойно, вот тогда кровотечение в периодонте процентов не будет. То есть там все тихо-тихо-тихо-спокойно. Так, еще один момент. Значит, если вам поставили пуль. Если вам поставили мышьяк, Мышьяк сейчас ставят, ничего страшного в этом нет. Значит, что должно у вас быть? У вас зуб должен поболеть после приема. Значит, анестезия отходит, зуб должен поболеть. Он поболит в течение нескольких часов. Может час-два поболеть, может час где-то до пяти часов. Сразу после лечения. После этого зуб должен успокоиться. Если у вас зуб не успокаивается, болит и болит, болит и болит, ну вот как правило это вот бывает, значит это уже значит уже это прозеванный периодонтит, понимаете? И неправильно поведена тактика лечения. Вот, если зуб не успокаивается, если зуб все равно ноет, поставили пульпет, поставили морщик, он все равно ноет, ночью к ночи к вечеру не успокаивается, ноет и ноет, ноет и ноет. Значит, немедленно сразу на прием на следующий день сразу на прием вообще, вообще самим значит сейчас инструменты стоматологические продаются и вообще вот экскаватор или любой штопфер иметь у себя можно они недорого стоят, но это очень удобные инструменты они пригодятся вам в жизни и в работе и в домашних условиях если есть мужчина в доме тоже все в электротехнике, все пригодится да и вам тоже самим вам надо будет расковырять этот мышьяк, полностью расковырять, чтобы из полости все вытащить, как только вы это сделаете, пополоскаете слабым раствором йода, и тогда все это успокоит. Только йод глотать не надо, щитовидная железа может заклинить. Некоторые вот при... Ой, мне, значит, надо раствор йода покапать, чтобы попить. Но ну, это вот, вот так вот, наверное, уже надо быть. Если вы будете пить, но йодную настойку, настойку йодную, разведенную в воде, у вас может заклинить щитовидная железа. Тогда, тогда берегитесь. Вот. Значит, первым делом, значит если вдруг у вас вам поставили, сказали через два дня прийти, ну, как правило, мы через два дня назначали, вам сказали через два дня прийти, скажем так, у вас поболел зуб часик, поболел, потом, значит, вам в два часа делали, вот вы через два дня в два часа должны идти. У вас чем, зубик два часа поболел, потом все успокоилось, было тихо. И вдруг с утра у вас начинает резко болеть зуб. Я вам сразу говорю, поздравляю, это мышьяковистый периодонтит. У вас перестояла мышьяк. Вам поставили очень большую дозу мышьяка вот, и у вас дал дало осложнение постановки мышьяка, и мышьяковистый перидонтит. Идти к стоматологу да, да немедленно, идите, идите сразу на острый прием, ничего не объясняйте, что вы там у кого-то лечились, где-то что-то. Приходите на острый прием, скажите, у меня очень сильно болит зуб, мне нужно к доктору и все прочее. И когда вы придете к дору и скажете, что вот мне поставили мышьяк, но я знаю, что вот у меня не болел сейчас разболелась я боюсь мышьяковистого передонтита. Удалите мне все по-острому боли, вам просто удалят эту пломбу и все. Ничего страшного в удалении этой пломбы. Это не смертельно. Поставить еще раз мышьяк можно. Но вот когда вы сделаете мышьяковистый передандит, вот тогда вам придется удалять зуб. Собственно говоря, что как я не билась, не боролась, как на меня не орала это заведующая. Ну там заведующая просто была идиотка, потому что потом она показала, показала свое лицо. Да там с головой явно не в порядке было. Вот. А, поэтому вот такая, вот такая тактика при постановке мышьяка и вот этих вот, ну, на девитализирующих пастах, вот парафромадогидной пасты, такого не наблюдается, потому что ставишь очень аккуратно. Но, как правило, своих пациентов я всегда предупреждала, я всегда в таких случаях давала свой номер телефона и говорила, что если вдруг вы что-то почувствуете на второй день, Немедленно мне звоните, либо это самое, мы договоримся, что нужно сделать. И у меня было как-то так, что меня не было на работе где-то 2-3 дня, попались выходные, или была медсестра, и вдруг она мне звонит, я говорю, слушай, ну вытащи, говорю, постави ему, говорю, там стоит мужчик, говорю, удали ему мужчик, и он до понедельника доживет. Она мне звонит в истерике, я ничего не могу сделать. А там, правда, бывает временная пломба, она настолько бывает прочная, что вот колом ее только машиной снимать. Вот. Ну и что? что, пришлось, человек пришел ко мне домой. Естественно, инструменты всегда у стоматолога, инструменты всегда в доме должны быть, потому что у него свои зубы есть, естественно, в своих зубах тоже надо ковыряться. Вот. И я ему удаляла дома вот этот мышьяк, убрала ему мышьяк дома. Все посмотрела, постучала, зуб не болел. Я ему сказала, чем пополоскать, как, как, как себя повести. И он пришел совершенно спокойно, у него прекрасно вот, дожил этот зуб до понедельника. Мы сделали, мы его полечили, он прекрасно уехал в Смоленск. Вот, сам Смоленск был. Мы работали в пригороде, там тоже выезжали. И вот он уехал в Смоленск, так, они были строительной бригадой, он вот, говорит, большое вам спасибо, я потом созванивалась с ним, говорю, как дела? Говорит, да нормально, говорит, все нормально, вот, я ни на что не жалуюсь, у меня все стоит, все замечательно, я тоже боялась, что будет достаточно плохо, но парнишка был молодой, сильный парень был, все, и я просто видела, что у меня общий язык с парнем есть, я говорю, так, вот это покушать, значит, вот это, вот это. Смотри, поинтересовалась у него, как у него простудные дела, все. Он сказал, нет, ничего. Я говорю, как температура вообще во время болезни поднимается, не поднимается. Запомните, если у вас температура поднимается плохо, вот посмотрите мое видео, лайфхаки из аптеки. А, нет. Просто высокая температура, какой диагноз, вот есть у меня видео по поводу высокой температуры. Если у вас температура поднимается плохо, то будьте настороже. Если вы реактивные, температуры чуть что, сразу 39, это очень хорошо. У вас хороший иммунитет, у вас хороший иммунный ответ. И здесь вот не стоит лечение, пойдет хорошо. Далее всегда идет проблема, значит, что на, снимок, на снимке, когда вы смотрите свои каналы, обязательно после лечения, тогда, когда вам врач вылечил, есть возможность самостоятельно пойти заплатить, если врач не назначает. Вот я всегда, я всегда назначала снимки. Мы как-то вот у нас было, что на пульпиты мы не снимали. Я начала пульпиты снимать еще тогда в, Советске, в Советском Союзе. Я начала пульпиты снимать, потому что как можно вслепую лечить пульпит, не знаю, не видя, где что. Потому что у нас не было никаких там, не, ну, в общем-то, это просто профессиональные такие моменты. Вот. И я именно по снимку ориентировалась, мерила этим самым, и у меня прямо четко-четко были вот эти вот запломбированные Запломбированные каналы значит по снимку обязательно каналы должны быть запломбированы до верхушки корня. Четко, вот у вас стоит верхушка, канал должен быть до верхушки. Если хотя бы 5 миллиметров до верхушки не допломбировано, у вас будет периодонтит. Он со временем даст обострение. Но сейчас есть БАДы, которые очень хорошо и действуют, иммуностимулирующие. И вот э, потом уже, когда я на этих БАДах, я поняла, что существует умница, умная медицина, я стала использовать, покупать, заказывать в интернете эти БАДы. И в обязательном порядке заставляла своих пациентов пропивать перед началом лечения 2-3 дня вот по одному. Я давала им 10 БАДиков этих, они покупали. Это. Ну, я не могу сказать, что это дешево, но это надежно было. Они, они у меня покупали, говорю, так, пьешь говорю, по, одной, по одной таблетке три дня, утром натощак рассасываешь, они ужасно вкусные, от них отрываться просто невозможно. Вот, мы их перепили в свое время очень много, лично я их пила очень много. Вот, и могу сказать, что я заметила, что после того, как человек начинает, вот именно ходит ко мне лечиться под, под действием этого БАДа, под прикрытием этого БАДа, даже самые сложные зубы прекрасно идут в лечении, никакого осложнения никогда не было и никогда не давало. Поэтому вот такие моменты существуют умные медицины. Значит, если у вас канал не запломбированный, есть такое понятие, как каналы проходимые и каналы непроходимы. Но наша медицина идет вперед, стоматология идет вперед, и... У нас сейчас есть жидкости, которые помогают хорошо проходить каналы. Но лучше всего, конечно, эти жидкости действуют на нижних зубах, на верхних зубах. Там приходится человека чуть ли не вниз головой выкладывать, для того, чтобы эту жидкость, чтобы как она под действием тяжести, она очень хорошо, буквально где-то за одну минуту. Там канал вообще отлично, каналы канал там есть, так или иначе, просто для наших инструментов они непроходимы. Вот. И мы очень хорошо можем пройти этот канал. Я <свят> под действием этих жидкостей никаких там сногсшибательных импортных материалов я не покупала. Очень любила наши жидкости. Они делаются, они делаются очень хорошо, они очень доступны по цене и очень хорошо эффективно действуют. Очень мне нравился один препарат. Вот он для временного пломбирования, но у меня, для временного пломбирования корней, да, пока вот заживет, пока все успокоится, он там немножко присутствовал формалин, он успокаивает, потому что на грануляции, если что-то в корнях есть, то формалин это самая надежная вещь. И вообще многие пасты, даже метазоновые пасты, вот они содержали небольшой состав формалина, потому что формалин прекрасно действует, мумифицирует все эти пломбы. Вот. А почему? были против формалина, потому что когда-то у нас был резорцин-формалиновый метод, мы чистым формалином мумифицировали каналы. Но так мумифицируют трупы, понимаете? И естественно он мумифицировался до такой степени, что он вырастал, он срастался с корнем с костью. Он страстался с костью. И потом при удалять такие зубы было просто невозможно. Мы шли на, уже на сложное удаление. Удаляли долотом. Почему-то нам не разрешали удалять, высверливать эти что, зубы. Я потом делала, высверливала такие зубы, просто высверливала вот такие вот тяжелые зубы. Я их просто высверливала. И, и они прекрасно уходили. То есть там никаких проблем не возникало. Ну знаете, Видите, как вот стандарты есть стандарты. Просто уже потом с опытом, с возрастом уже понимаешь, что очень много дури было в нашей меди в нашей системе значит вы хорошо вы все запломбировали посмотрели еще обязательно интересуйтесь чем вам пломбируют потому что если вам пломбируют пастами какие бы волшебные пасты ни были но через год паста рассасывается я пломби если я пломбировала допустим пастой молодому человеку я предупреждала говорю так и так я говорю, нам надо запломбировать пасты. Но через год придешь перепломбировать. Мы сделаем снимок. Я говорю, сделай снимок. Если каналы будут пустые, ставь сразу немедленно ко мне. Вот у меня было такое. И я предупреждала. говорю, не, не могу запломбировать ничем дельным. Потому что зуб очень тяжело шел в лечение, Поэтому я запломбировала эндометазонную пастой. Именно чтобы там с гормончиком. Небольшой гормончик. Очень хорошая паста. Он Зуб очень успокоился. Все хорошо, все нормально. Я ему сказала, через год это все рассосется, пасты рассасываются. Вот. Мы когда-то пломбировали фосфат цементом, я могу сказать, фосфат цемент очень люблю. Я делала так, вот, допустим, корень, вот здесь, значит, канал корня, я делала так, вот здесь, вот она апекс корня. Тут о, корень, и там дальше коронка. Вот она апекс корня, вот вот этот канал. Я делала так, я по, с помощью снимка фосфат цементом прямо самый-самый-самый апекс запломбировала, ждала, пока застынет, а дальше пломбировала той пастой, которая мне нравилась. Вот. Или которая была уместна. И вы знаете, что прекрасные были результаты, отличные. Но самое главное запломбировать куринь до верхушки. Конечно, если выведут за пределы верхушки, тоже, ну, тоже плохо, он тоже даст, он тоже даст проблемы. Но, но везде своя тактика лечения есть. И еще, никогда не будете пользоваться, я не знаю почему, у нас не назначают физиотерапию. Никогда не будете пользоваться физиотерапией. И вам запломбировали зуб, и это самое, ну вот побаливает, побаливает. Сделайте магниты, ведь и есть физиотерапевтические кабинеты. Почему у нас врачи забывают про физиотерапевтические кабинеты? Магниты, У УВЧ, только атермическая доза. У УВЧ может греть и может вам нагреть щеку. УВЧ очень сильная процедура, поэтому если вы сделали УВЧ, и у вас тут же снялось, больше не надо. Смысл только один. Снять вам боли после пломбирования. Бывает такое. Качественно запломбируешь, и зуб начинает волноваться, зуб нервничает. Поэтому все вот эти боли... Почему боли возникают? Потому что идет посттравматический отек пока. Иду небольшой отек идет. И все равно там вот этот воспалительный процесс пока присутствует, пока он успокоится, пройдет время... Вот, поэтому зуб надо успокоить. И вот эти магниты, либо УВЧ в термической дозе, они очень хорошо помогают. УВЧ помогает очень эффективно. Порой, помню, было с первой процедурой, он пришел, говорит, у меня ничего не болит. Я говорю, все, больше не надо, наша цель достигнута. Мы достигли того, чтобы э, ни, ничего не болело, ничего не это самое, все, можешь быть свободен. Вот, или вот, допустим, ваши зубы пульпитные, вот часто очень я слышу, что вот чему там болеть, там уже все удалено. Милочки мои, запомните только одно, у зубы самые опасные. Вот если зуб здоровый, вот от него тогда не стоит ждать никаких подарков и сюрпризов. Самые опасные зубы это депульпированные. Если вы где-то в дождь попали, если вы где-то простыли, вас могут забеспокоить именно вот эти вот зубы. Еще у Ивалара есть очень хорошие препараты, которые вот мы покупаем. У меня муж пьет эти препараты, ему очень хорошо идет. Вот. Они очень хорошо предупреждают явление воспаления. Значит, у меня обострялись вот эти, я увидела у меня леченный зуб, очень давно леченный, леченный резорцин формалиновым методом. Миллион лет, уже больше 20 лет стоит этот зуб, но на нем две огромные гранулемы. И когда он у меня разболелся, я пошла туда, его вскрыла и говорит: там вообще вот все мумифицировано и все. Ну, я понимаю, стекло. Там зуб превратился в стекло за это время после резорцин формалинового метода лечения. А почему мы лечили формалином методом? Потому что непроходимый канал, у нас тогда жидкости не было для прохождения канала. Но ну, кто-то там пытался, но проходить канал и потом втыкаться куда-нибудь, Ну в общем, это не дело было. И поэтому мы просто лечили таким методом, накладывали формалин, и он как бы проникал туда и мумифицировал это дело. Но осложнение было такое, что зуб мумифицировался до такой степени, что он не то самое... Просто дальше уже было невозможно с ним работать, только удалять. Перелечивать их, их уже невозможно было. Вот, значит, все остальные проблемы, это уже периодонтитные проблемы. Сегодня мы с вами коснулись пульпитов. Лечите пульпиты. Самая основная манифестация, когда, когда у вас появляется пульпит, это ночные боли. Если у вас появились ночные боли к ночи, то... Вперед из песни лечиться. Не бойтесь ставить мышьяк, не бойтесь ставить не мышьяк, не бойтесь и так лечить. Просто смотрите, пожалуйста, кому в руки вы попадаете. Не все зависит от вас. Все зависит от того, кто вас будет лечить, а не от вас. Но, конечно, предупрежден, вооружен. Я желаю вам, чтобы вы удачно лечили свои пульпиты, чтобы у вас все было хорошо. И чтобы вам по самое главное, вам попадались умные, думающие врачи. Нет, среди молодых есть умные ребята, все, но просто их сейчас учат не слушать старших, не уважать старших, вот неуважение к этому всему. Понимаете, они сейчас видят, что если начальник, с начальником хорошо, они тебя будут уважать. Если ты с начальником подцапался, все на тебя начинают в спину какие-то ну, просто идиот, идиотское поведение людей по отношению друг к другу. Но этим и пользуются для того, чтобы нами манипулировать. Посмотрите, что происходит. Вот, Поэтому дай Бог, конечно, всем вам, чтобы у вас были, вам попался хороший врач, чтобы вы успешно и удобно пролечили свои зубы. Зубы могут пломбироваться и плотными пастами, и штифтами. Я очень любила фосфат-цемент. Вот Все равно я его как любила, так и люблю. И у меня зубы и запломбированы этим фосфат-цементом, и появились там и импортные и новомодные материалы. Я все поперепробовала. и <с> все равно, как вот... А, еще, еще. Если все-таки вас беспокоит пульпитный зуб, если не проходит, если болит. Главное, если начинает отекать зуб, будьте внимательны, тогда такие зубы ни в коем случае не закрывайте. И... Убедительная просьба Если вы будете лечить пульпитные зубы После пломбирования канала Не ставьте пломбу сразу Врачам сейчас самое главное бабло содрать Вот и все В некоторых Я допустим всегда брала только Допустим я беру там ну 7-8 тысяч за пульпит Все И вот это все хватит а в некоторых берут за манипуляцию. Вот мы вам делали: мы сушили, мы просушиваем, мы обрабатывали, мы расширяли, мы то то то то то Вот, и каждый раз получается там по 5-6 тысяч вот такое вот лечение. То есть, вы смотрите, где, где с вас просто, где с вас берут нормальные деньги, вот. и все-таки, и все-таки каналы сразу не пломбируйте. Поставьте время, закройте каналы, запломбировали, пусть закроют ваточкой. Поставьте, даже прокладку пусть не ставят, пусть закроют ваточкой. Поставьте сверху временную пломбу и походите какое-то время. два 3 дня этого вполне достаточно. Показатель того, грамотно ли запломбирован зуб или нет. Если у вас зуб не даст никаких реакций, все будет тихо, он будет стоять тихо, хорошо, то все отлично. Если зуб будет болеть, ни в коем случае не ставьте пломбу до тех пор, пока зуб не успокоится. У вас же каналы запломбированы. запломбированы. Так что ничего страшного. Временная пломба может на три месяца стоять. Ничего страшного, смотря как поставят. Вот. Так объясните, скажите, что до тех пор, пока болит зуб, я ставить пломбу не дам. Потому что если вам уже пломбу поставят, то тут уже нужно будет доказывать. Никто из врачей не хочет потом перелечивать свои косяки бесплатно. Вот, Поэтому... Я не рекомендую вот это. Вот это точно. Никогда в своей жизни я не пломбировала зубы. Нас вот очень сильно натягивали. Нет, вот в поликлиниках пломбируйте зубы сразу. Я видела, что зубы на сразу пломбировку отвечают очень плохо. Поэтому, вопреки всем своим начальникам, я все равно после пломбирования каналов зубы не закрывала. То есть под ваточка и временная пломба. Все. И пусть походят. Если что-то не так, пройдешь еще опять, посмотришь, ага, болезненность, то все, пятое, десятое, потому что надо относиться щадяще. Еще, еще одна такая придурь бывает, вот я попала на такого вот ненормального стоматолога тоже, ну я лечилась у своих, там владельцы были свои, стоматолог был ненормальный. Я пришла, но ну, первый раз мне вот эти как раз пульпиты делала, под пульпитом вылечила, вылечила все сделали, поставили, промыли каналы, прочистили, все поставили временно. Второй раз каналы запломбировали, я попросила, говорю, не, не, не, не, никаких каналов, ничего, ни в коем случае, ни, ни, ни, это самое. пломбу ставить не буду. Прихожу третий раз, он, а, а это под анестезией, а я, говорит, без анестезии пломбу ставить не буду. Значит, вот это уже называется, вот это вот. То есть он думает о том, что за анестезию-то он же деньги берет. А, вот здесь ни в коем случае не нужно никакой анестезии, не соглашайтесь, не на... лишний раз анестезии себе никогда не парите, получите аллергическую реакцию, потом будет очень большая сложность. Очень, ну, хотя в принципе сейчас я владею БАДами, я просто могу эту аллергическую реакцию забить сразу на корню, но не нужно, если аллергия пойдет, то не, не надо вам лишний раз. И саму анестезию. У меня, допустим, одна треть карпула у меня только уходила. Когда ты вводишь туда, куда надо, одну и карпула. Мне приходилось часто выкидывать анестетики. первое время мы одну карпулу использовали несколько раз, вот на несколько анестезий. Потом нам запретили, мы перестали это делать. Вот. Но все равно приходилось, я, я выкидывала, я лучше выкину, но не буду впендюривать такое количество анестетика, потому что там 1,8 мл, ну, потому что там он очень сильный, и там порой его хватает даже 1,3 анестетика. При правильном введении я просто чувствую, я говорю, как дела, доколоть всегда можно, или как дела, Ту -ту -ту -ту. ага, день имеет, все, все, занемело там, где надо, все, разгар анестезии, и пошло. Потому что мне, мне по, по, по знакомству делали анестезию, впаяли полную карпулу, и у меня пять часов полное об, обесчувствование в нижней челюсти было пять часов. К девяти вечера я свою челюсть вообще не чувствовала. В общем, я сказала, говорю, больше я не дам такого делать. Спасибо вам всем за внимание, будьте внимательны осторожны, не злоупотребляйте анестезиями, она нужна, она нужна буквально где-то на 5 минут удалить вот самые такие куски, промыть самые вот такие болезненные места, все, больше нигде. Когда я делала анестезию, я вводила совсем немножко, даже инфильтрационную дело не проводниковую, а инфильтрационную. Я говорю, я тебе введу именно... И вы знаете, что я вводила так, я говорю, ты будешь... Я отключу тебе чувствительность, но тактильная чувствительность у тебя останется. Ты будешь чувствовать то, что я тебе делаю в зубах. У нас не было вот этих вот аппаратов, у нас не было... И, и рентген только был, мы могли отправить на рентген. Поэтому я говорю, ты будешь... Мне нужно, чтобы ты чувствовал, потому что по твоему ай... Я сразу пойму, ну как, ай, ну вот, я говорю, вот ты чувствуешь, где колонула чуть-чуть так. Она, да, ну вот она тактильно просто, что вас за руку кто-то дронул, Так, нет-нет, а потом раз, какое-то вот ощущение есть. Вот до такого. То есть я не выключала напрочь челюсти никогда. И делала анестезию только-только, ну на 5-10 минут, потому что что мне нужно? Вскрыть полость, пульпы, удалить сразу пульпы. Все, я удаляла, обезболивала. И вот тут я уже понимала, что все сделано, все хорошо, кровотечение остановлено, ставила. Человек уходил под анестезией, все в порядке, поэтому запомните только одно, много анестезии никогда не надо. Всего вам хорошего, лечитесь и будьте здоровы.